Всем привет, ребята. Привет всем, ребята! С вами Дэви и Диабло. Мы, Мы решили нен. сделать такое видео, что вы на, на мой канал набрали 20 подписчиков. Даже не 20-23. И <связано> под э, нашли деревню в Майнкрафте Крафте. П. Э, короче, там просмотров Это как? И 12 комментов. <связано> Спасибо, ребят. Я почув. Вообще классно. <связано> Если если мы еще третью серию снимем на наберется то же самое, как 100 подписчиков... 300 30, подписчиков. Подписчиков 30 или 25 хотя бы. То будет вообще зашипись. Мы, короче, сделаем за сегодня два видеоролика. Подпишитесь на меня и на Дьявола. А с вами был Дэви, Плей и Дьявола. Всем удачи и всем пока-пока.